Audi Q7, двигатель CASB, была снята головка из-за того, что уходит антифриз в пятом-четвертом цилиндре. Сейчас будем научными, точнее дедовскими способами проводить опрессовку головки. Так как в моей деревне опрессовки нету, приходится городить подручными средствами. стекла была выпилена вот такая приблуда сейчас через вот эту трубку сюда вставляем сосок от камеры нагреваем воду корытие опускаем накачиваем давление и смотрим Вставляем сосок обычный автомобильный, обрезаем его, резинку вставляем, зажимаем и соответственно. И вот с этой стороны на свой штатный штуцер прикручиваем. Да. Греть даже Всё. воду не пришлось. Ну, Он сразу видно, где у нас у нас. Вова, правильно, четвертый и пятый цилиндр, и а не пятый и шестой, впускные клапаны, из-под. Слушай, из-под сёдел, по-моему, нет? А, вон, вот. А Вот отсюда что пошло. Но я качаю. Ага, вон оно чуть-чуть пузырится. О, видишь? Раз. как под копирку с одних и тех же мест. Да.